Здравствуйте! Прошла примерно неделя, как я вышиваю эти розы, и у меня уже полностью готовы 10 цветов. Павлинчик мой на браслете оказался каким-то скоростным, наверное. У меня еще никогда так быстро не вышивалась. Но вся вот эта вышивка состоит из очень маленьких цветовых сочетаний, каких-то одиночек. И вот эти 10 цветов, они даже почти не соприкасаются друг с другом то есть они разбросаны по всей вышивке и я сейчас смотрю на нее и даже вот не могу понять есть ли какая-то разница в сравнении с тем с чего я начинала потому что для меня здесь по-прежнему такой калейдоскоп цветов и все как-то рассредоточено а в оригинале должна получиться очень такая гармоничная цветовая композиция и вот сейчас смотрю и не верю. Как же она может получиться? Вот такая она должна быть. Но может быть так даже и интереснее. Будет больше сюрпризов. Вышивается все очень легко как-то. Я даже не смотрю в ключ, подсказку на бумаге. Делаю так, как я хотела. То есть просто... Беру ниточки, нахожу этот цвет и вышиваю себе, сколько хочу. Обычно я вышиваю, конечно, до упором, так, чтобы уже нитка закончилась. А потом беру следующую так вот не могу остановиться. Но в целом я вышивала не всю неделю, а может быть дня 4, может быть 5 были еще другие просто дела. Но вышивать очень интересно. Я делаю фотографию каждого цвета. Пока смотрю ее просто в телефоне. И <смех> мне кажется, они все похожи друг на друга. А потом я их объединю в какую-нибудь одну слайд-шоу. И посмотрю, как все это происходило. Вот. Буду вышивать дальше. И показывать Новые результаты. Пока!